Эй, поклонники портала, Немиркин, прежде чем мы начнем, мы хотели бы поблагодарить вас за всю поддержку, которую вы нам оказываете. Миссия канала – сделать психологию и психическое здоровье более доступными для всех. А теперь вернемся к видео. Кто-нибудь когда-нибудь бросал вас? Сначала вы постоянно общались друг с другом, а потом они внезапно исчезли. «Гостинг» – это термин, используемый для описания человека, который прекращает отношения, внезапно перестав общаться. Это может быть очень болезненно для того, кто испытал гостинг, поскольку у него не остается никаких объяснений, почему отношения не сложились. Итак, вот 8 признаков того, что кто-то собирается избавиться от вас. Номер один. Их сообщения короткие. Их ответы на сообщения становятся все короче и короче. Возможно, раньше вы переписывались без остановки, и казалось, что у вас никогда не кончатся слова. Но теперь вам кажется, что их сообщения слишком коротки. Вместо того, чтобы продолжить разговор, они могут отвечать только одним словом. Если это происходит часто, это может означать, что они теряют интерес к вам и готовятся к тому, что вы станете для них призраком. Номер два отвечает только с помощью эмодзи. Они начали отвечать вам, используя только смайлики. Хотя нет ничего плохого в использовании эмодзи при переписке, постоянные ответы исключительно смайлами, особенно когда вы написали что-то продуманное, чтобы обратиться к ним, могут быть поводом для беспокойства. Использование эмодзи – это легкий ответ, когда вам действительно все равно или вы не знаете, что сказать. Следовательно, использование лишь этой функции может быть признаком того, что они потеряли к вам интерес. Номер три. Вы всегда протягиваете руку помощи. Всегда ли вы начинаете разговор? Хотя вначале вы, возможно, часто переписывались, теперь они пишут вам, только если вы пишете им первыми. Такая привычка не выходить на связь может быть признаком того, что они больше не заинтересованы в вас и ищут способ закончить отношения. Следует отметить, что иногда они могут быть действительно заняты, поэтому важно сначала сообщить им о своих проблемах, чтобы они поняли, как их действия влияют на вас. Номер четыре. Плохая грамматика и орфография. Изменился ли вдруг их стиль переписки? Их сообщения вдруг стали полны орфографических ошибок и плохой грамматики. Это внезапное изменение в том, как они пишут вам, может быть связано с недостатком усилий и потерей интереса с их стороны. Вместо того, чтобы потратить время на вдумчивое изложение своих мыслей, как это было раньше, они могут использовать сокращение и сленг, чтобы ответить. Это может быть связано с тем, что они больше не заинтересованы в развитии отношений. Номер пять. Они всегда заняты и отменяют планы. Стали ли они вдруг постоянно заняты? Часто ли они откладывают ваши встречи? Если вы когда-то часто гуляли или ходили на свидание, а теперь эти встречи неожиданно прекратились, то, возможно, они пытаются сделать вас призраком. Хотя вначале может быть сложно выяснить расписание друг друга, поскольку они могут быть искренне заняты или стесняются встречаться. Такая неожиданная тенденция откладывать и переносить ваше свидание может быть причиной для беспокойства. Номер 6. Что-то не устраивает. Что-то не устраивает вас в их поведении? В конце концов, лучше всего довериться своей интуиции. Может быть, ваш партнер в последнее время ведет себя как-то не так, или его тон в сообщениях звучит странно. Даже если вы не можете осознанно указать, что именно не так, Ваша интуиция обычно права, и поэтому вы должны сначала проанализировать причины вашего беспокойства и тревоги. Номер семь. Вы еще не были на настоящем свидании. Всегда ли они откладывают свидание с вами в пользу того, чтобы просто провести время за просмотром телевизора? Если они обещали вам пойти на свидание в ресторан, но продолжают откладывать его в пользу того, чтобы просто весь вечер смотреть телевизор, то это может быть признаком того, что они не заинтересованы в отношениях настолько, насколько вы думаете. Хотя нет ничего плохого в том, чтобы сидеть дома, Такая тенденция откладывать совместные посиделки, когда вы просили об этом, может быть признаком отсутствия обязательств и заинтересованности, что может привести к тому, что в ближайшем будущем они вас бросят. Номер восемь. Они не знакомят вас с друзьями или родственниками. Рассказывали ли они о вас своим друзьям или родственникам? Не все знакомят своих партнеров на ранних этапах отношений. Однако, если они держат вас в секрете от всех своих знакомых, это может означать, что они не заинтересованы в серьезных отношениях. Если о вас не упоминают их друзья или родственники, даже вскользь, когда вы уже давно состоите в отношениях, отсутствие у них обязательств и места в личной жизни может означать, что в будущем они планируют вас отпустить. Относитесь ли вы к какому-либо из упомянутых здесь признаков? Кто-нибудь когда-либо бросал вас или вы бросали кого-то? Расскажите нам об этом в комментариях ниже. Если вам понравилось это видео, пожалуйста, поставьте лайк и поделитесь с другими людьми, которым оно тоже может быть полезно. Подпишитесь на канал Немиркин и нажмите на колокольчик уведомлений для получения новых материалов. Все использованные ссылки также добавлены в поле описания ниже. Супер спасибо за просмотр и до встречи в нашем следующем видео.